What? <small noise> Дорогие партнеры, дорогие гости, добрый вечер. Те ребята, которые смотрят вебинар на YouTube-канале, всем добрый тоже вечер. С вами Ольга Арзуманян и компания «Идеальный маркетинг». Наша компания основана 23 сентября 2021 года. Основатель и руководитель компании Елена Евсеенко. А 23 сентября нам исполняется ровно годовщина. А наша компания это конечно рабочие места и социальная значимость нашего бизнеса в том, что мы даем людям зарабатывать, окормить а свои семьи, улучшать свои жилищные условия, а погасить кредиты, ипотеку, а купить себе машину.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 тысяч партнеров, это активных кабинетах которые работают. Каждый месяц у нас выплачивается миллионы рублей, это наши партнеры зарабатывают, выводят через платежные системы, а те, которые выводятся внутрянкой, их просто невозможно сосчитать, сколько уже люди наши вывели денег. Как вы видите, мы с вами находимся на главной странице нашего сайта, где любой пользователь интернета, всегда открыв нашу ссылку, может посмотреть маркетинг наших двух основных площадок. Это маркетинг площадки Ideal M Mini и площадки Ideal M Maxi посмотреть наши отзывы, почитать. И, конечно, если а, понравился, понравилась наша компания, пройти регистрацию. А, здесь можно посмотреть а, презентацию и познакомиться с нашей администрацией, посмотреть наши документы о легализации. Мы легальная компания, официально международная компания. И, конечно, проверить наши документы. Посмотреть нашу дорожную карту. На сегодняшний именно день у нас 5 маркетинг-планов. Но 23 сентября 2022 года в 19.00 по Москве стартует новая площадка «Идеал Потом не говорите, что вы не видели, что вы не слышали и о том, что вы не знали. Присоединяйтесь, уже открыта предстартовая регистрация, уже целую более даже недели. Можно регистрироваться, можно пополнять кабинет и ждать старта. Ну и, конечно, у нас есть личная связь именно с нашей администрацией. Вы всегда можете ей и написать, и позвонить на, в Телеграм, можно в Скайп и можно, конечно, в ВК. Наши официальные группы – это в Телеграме, ВК и в Скайпе. А, и здесь у нас пользовательское соглашение. А всем советую прочесть от начала до конца, особенно нашим партнерам, которые пришли зарабатывать к нам в компанию, чтобы у вас не было никаких претензий ни к администрации, ни к вашему спонсору. Ну и если вам, конечно, понравилась наша компания, вы проходите, закрываете ссылку первую. И заново открываете ссылку пригласителя, чтобы вы зарегистрировались именно по логину своего спонсора, тот, который человек дал вам эту ссылку. Он является вашим куратором и будет вашим спонсором. А потом уже начинаете, нажимаете кнопочку регистрация. Ну, я захожу в кабинет и. Конечно, начнем с того, что первое, что это нужно посмотреть уроки по кабинету. У нас есть обучение, это как правильно заполнить профиль. Пополнение, вывод и перевод денежных средств между партнерами. Как пользоваться такой функцией, как поисковик. У нас эта функция есть на каждой площадке. И, конечно, как правильно управлять бронями. Ну и начнем, конечно, мы с профиля. Для чего заполняется профиль? Ребята, заполняется профиль для того, чтобы вас как партнера видел ваш спонсор. И ваши партнеры видели вас как спонсора, чтобы они имели связь с вами. Укажите, пожалуйста, скайп. Если нет уж в крайнем случае скайпа, напишите «нет». Укажите свой номер телефона, страничку ВК, укажите свой телеграм. И, конечно, в этом разделе, где кошельки у нас, раздел, нужно прописать все буквально кошельки. Если вы не будете пользоваться ни Money, ни PR-кошелек, Пишите в три нуля там и там и нажимаете кнопочку сохранить. Но ни одна ячейка в, в этом разделе Кошельки не должна быть свободна. Мы работаем со всеми м, карточками Российской Федерации. Пропишите, вы пишите свой номер карты, напишите имя, а на кого эта карта на русском языке и, конечно, номер телефона и название банка на русском языке. К, что номер телефона, куда привязана ваша карта и, конечно, название банка на русском языке. Вот. И, конечно, здесь нужно обязательно загрузить аватар. А мы сколько с Леной говорим, каждый, на каждом вебинаре, ребята, загружайте свои фотографии. Не надо ставить ни птичек, ни кошечек, ни собачек. а Вы работаете с живыми людьми. Наша компания очень серьезная. Мы работаем с серьезными людьми и с серьезными деньгами. Поэтому... Ваш аватар должен, ваше лицо должны видеть ваши партнеры. Ну и, конечно, здесь, если вам не понравился ваш пароль, вы всегда его можете поменять в этом разделе. В разделе «Партнеры» находится ваша реферальная ссылка. Теперь самое первое, ребята, по маркетингу я перейду на другой. на слайды, а теперь расскажу, как будет проходить старт именно этой площадки. И убедительная просьба, и э, Елена Викторовна, и моя просьба, и очень убедительная просьба нашего программиста. Как только вы зашли в кабинет, купили стол, если вы будете покупать первый, второй и третий, купили столы и сразу же нажимаете кнопочку Выход. Выходите, пожалуйста, из кабинета. Огромная просьба. Вы уже стартанули. Дайте людям остальным зайти. Потому что очень большое количество партнеров будут заходить именно на старте на эту площадку. Убедительная просьба. Очень просим вас. Пожалуйста, Про, э, купили, купили первый стол. Нажимаете «Выход», выходите из э, кабинета. Ну и какие теперь у нас есть площадки? На сегодняшний день у нас такие площадки, как «Идеал Mini. Мы стартовали с этой площадкой. Она у нас самая основная и была... Будет и останется всегда основной площадкой. Идеал М-мини и идеал М-макси. Вход на идеал М-мини полторы тысячи и одно ваше бизнес место за один круг зарабатывает 244 тысячи, а идеал М-макси вход 15000, одно ваше бизнес место зарабатывает 2 миллиона 590 тысяч. А фабрика клонов на фабрике клонов у нас есть вход на тысячу рублей, вы за один круг зарабатывает ваше одно бизнес-место 23 тысячи, а на где входу в 10 тысяч, там зарабатывает одно ваше бизнес-место 230 тысяч. Небольшая социальная площадочка микромании, где вход в 500 рублей, за один круг ваше одно бизнес-место зарабатывает 5000 тысяч. И Fast Track это уникальная площадка, где всего лишь... Два стола. Эти столы независимы друг от друга. Стол есть вход на 750 рублей и есть стол на вход на 7 тысяч. Вы выбираете любой стол, какой вам по деньгам и сколько вы хотели заработать у нас денег. Это уже выбираете вы сами. Ну и теперь давайте перейдем на слайды. А что же такое наша компания Ideal M? Это, конечно, гарантированные выплаты, маркетинговые планы, многолетний опыт, надежная защита, автоматизация процессов и выгодное партнерство. А, гарантированные выплаты. А, я хочу обратить ваше внимание о том, что это наше а, самое главное. А, ни в одной компании, ни в одном проекте у вас такого нет, как у нас в компании сегодня заработал. Сегодня поставил на вывод и сегодня же получил деньги на свою карточку. Это просто ну, поднимает нашу более такой стимул. Наше главное преимущество, конечно, о том, что мы зарегистрированы в компании, о том, что мы официальны, что мы имеем свой регистрационный номер, а что мы имеем офис свой. Потому что сейчас без офиса никакое, никакая легализация ни компании не проходит. А наш офис находится там, где мы проходили регистрацию. О том, что у нас есть трехуровневая партнерская программа которая увеличивает доходы наших партнеров. А, у нас есть такие площадки. Мы работаем с самыми надежными платежными системами. Это Pair кошелек, Perfect Money, подключена Касса Frey и, конечно, все банки Российской Федерации. А, на сегодняшний день у нас, как я говорила, опять а, площадок. Ideal M-Mini стартовал 23 сентября 2021 года, а микромани стартовала 31-10. А, октября 21 года фабрика клонов стартовала 6 февраля 22 года, идеал М макси стартовала 3 апреля 22 года и фастрик 1 июня 22 года и еще раз обращаю ваше внимание, потом не говорите, что вы не слышали, не видели и не знали. 23 сентября в 19.00 стартует новая площадка и банк «Идеал М». Всех приглашаю на старт. Старт будет очень жаркий и мы сейчас разберем именно маркетинг этой площадки. Что же это будет за площадка, да? а Площадочка будет очень шикарная, уникальная, ребята. Уникальная тем, что у нас здесь будет она с элементами глобальной матрицы, где будет у нас денежный клонопад. Мы будем клонировать наши деньги. Итак, вход будет, как я уже показывала, Открыть на любой стол. Вы можете заходить на первый стол. Вы можете заходить на второй. Вы можете заходить на третий. Вы можете сразу заходить на все три стола. Это по желанию наших партнеров. Это вы должны решить сами. Итак, вы зашли, купили за 1000 рублей первый стол и нажали кнопочку Выход из кабинета. Как только к вам станет первый партнер, эта тысяча идет в накопительный. А когда станет сюда второй партнер, за 500 рублей ваш клон летит на денежный кланопад, а 500 рублей идет в накопление. А третий партнер вам даст переход а во второй стол за половиной тысячи. Первый партнер закрывает свой первый стол и приходит, прилетает к вам. Второй партнер то же самое. Вы сразу со второго партнера получаете 2000 на баланс для вывода, а за 500 рублей у вас, ваш клон летит сюда, на это место. Третий партнер, вам дает переход за 5000 в третий стол. Как только первый партнер закрыл свой, под него стали три партнера, он прилетает к вам, становится на это место. Реинвест ваш летит сюда на первый стол по вашей броне. 2 500 вы получаете на баланс для вывода. За 1500 ваш клон летит на площадку Идеал Эммини. Второй партнер закрыл свой второй стол и прилетает, становится сюда. У вас опять реинвест идет по вашей броне на первый стол. 500, за 500 рублей у вас летит ваш клон и становится на это место. И вы получаете 3500 на баланс для вывода. Третий партнер то же самое. Реинвест идет в первый стол. 4000 на баланс для вывода. Итак, вы прошли всего лишь один круг. У ваших раз, два, три. Это ваш клон и ваши ваш основной клон, который с первого стола стал, и под вами идут ваши. Следом же за вами будут идти клоны ваших партнеров и будут точно так же становиться к вам в глобальную матрицу. Не переживайте, что вы в кабинете у себя увидите совершенно других людей, других партнеров на старте других команд и а, все мы перемешаемся не паниковать не надо а, плакать не надо ничего писать они а в чатах не... мы на старте перемешаемся полностью все это и есть старт забыла вам сказать что вы со второго стола получаете 2000 и Здесь вы заработали 10 тысяч. Вот, ребята. Вот такая вот она очень маленькая, но она очень-очень денежная. Давайте посмотрим с вами а именно, а, вот именно эту глобальную матрицу. А какие же будут у нас с вами здесь доходы? Вы... Ваш первый клон прилетел и стал. Под вас прилетают три партнера. Ну, три клона. Или же это ваши. Или же в перемешку с вашими партнерами. Как только они стали в первую линию, вы сразу получили 150 рублей. Ну, и прилетает к вам первый партнер, а вам сразу 50 рублей на баланс. Прилетает второй, вам опять на баланс 50. Прилетает третий, вам опять на баланс. И вот так, точно так, под этих трех партнеров прилетают по три партнера. Это, 400, это 9 партнеров. Да? Это 9, 450 рублей. Это вы с этих партнеров получите по каждой по 50 рублей. И так дальше. Третья линия по 50 рублей прилетит, вы получите 1300. С четвертой линии по 50 рублей вы получите 4050. С пятой это 50 12 156 тридцать шесть тысяч четыреста пятьдесят и так вы с 10 уровня получите 2 миллиона девятьсот пятьдесят две тысячи четыреста пятьдесят и как только у вас закроются все эти 10 уровней вы можете сами взять конкулятор и посчитать что ваш доход составил именно с этой матрицы 4 миллиона четыреста двадцать восемь тысяч 600 рублей ну круто, круто, очень хорошо. Я не знаю, как вам, но мне очень понравилось. Очень понравилась эта площадка. Ну, на вкус и цвет товарищей нет. Я не могу сегодня не рассказать о наших основных площадках, ребята. Мы, конечно, разберем идеал М-мини. Так как здесь работают много партнеров. И, и она наша основная, любимая, неповторимая. Вход на нее составляет полторы тысячи. Открыт э, вход в любой стол. старт своего бизнеса может, можно делать с любого стола. Ну, мы пойдем с первого стола. Первый партнер у нас приходит, это полторы тысячи идет накопление. Второй партнер... Вы возвращаете свои полторы тысячи, вложенные в этот бизнес. Третий партнер дал переход за три во второй стол. Как только у первого партнера пришли, под него три партнера, он переходит, становится к вам на это место. Под второго партнера пришли, стали именно три партнера, вы сразу получили тысячу. По тысячи получили ваши два спонсора. И как только у него становится у этого партнера, становится вторая линия. Это э, три партнера, это его первая линия, три партнера, вы получаете тысячи. А как только ваша сработала третья линия, вы получили тысяч. Итого 13 тысяч только с этого стола. Здесь то же самое, второй, третий. Вы точно также заработали 13 тысяч именно с этого стола. А вот четвертый стол, это уже пошло более серьезные деньги. Первый партнер закрыл свой, <музыка> закрыл свой э, э, стол третий и пришел стал на это место. Эти 12 тысяч идут накопления. Второй партнер, он принес вам 7 тысяч на баланс для вывода, по 2,5 получили ваши два спонсора. Эти спонсорские вознаграждения вы как спонсор будете получать от всех партнеров. Ребята, не забывайте о том, что вы тоже являетесь спонсором. И третий как только сработала вторая линия, вы получили 7500. Сработала третья линия, вы получили 22500 рублей. Итого 37 тысяч только с этого стола. Ну и первый, второй. С первого это идут накопления, а с третьего всегда идет переход сюда. А второй у нас денежный товарищ. Клон летит за 3000 по вашей броне, 10 тысяч получаете вы, по 3 тысячи получают ваши два спонсора, сработала ваша вторая линия, вы получили 9 тысяч, сработала третья, вы получили 27 тысяч, э, ребята, э, и 2 тысячи идет именно э, накопление, Прибавляется 24 и 24, это 48 тысяч. Плюс эти 2 тысячи с этого партнера в сомнакопительном э, и покупается за 50 тысяч на шестой стол. Это все делается автоматом. Как только первый партнер прилетает к вам на это место, вы получаете 35. За 15 тысяч у вас фабрика клонов. Прошу прощения. Фабрика клонов у вас активируется. И вы будете, э, ваши партнеры, ваши клоны, клоны ваших партнеров, все будут лететь туда на этот э, идеал М. Прошу прощения, Господи, идеал М. Макси за 15 тысяч. И второй партнер вам принесет 50 тысяч, третий партнер принесет 50 тысяч. Вот за один круг... Ваше одно бизнес-место заработало 244, а здесь только реферальных вы получите с 4 46 тысяч, а здесь 135 тысяч получите. А Шикарно! И плюс вы выскочили на основную площадку Идеал М-Макси за 15 тысяч. Круто, очень круто! А за вами пойдут туда все ваши партнеры, все ваши клоны, клоны ваших партнеров. И давайте посмотрим здесь, как же будет происходить и какие же у нас будут шикарные доходы. Итак, первый, можно входить, конечно, не через замене, можно покупать отдельно за 15 тысяч, активировать и приглашать на 15 тысяч и развивать свой бизнес и, конечно, если у вас цель, например, купить квартиру, то вы всегда дойдете до шестого стола и обязательно ее купите. Первый партнер приходит, эти 15 идут в накопление. Со второго партнера вы получаете 5000 а за 10 тысяч у вас активируется площадка а, фабрика клонов. Третий партнер вам дал переход за 30 тысяч во второй стол. Первый, второй. Вы получаете 10, по 10 получают ваши два спонсора. Сработала ваша первая, вторая линия, вы получили 30, сработала третья, вы получили 90. Третий партнер, как всегда, дает переход сюда, первый партнер в накопление, третий за 60. Второй партнер. Это клон летит на второй стол по вашей броне. 10 тысяч получаете вы по 10 спонсоров. Сработала вторая линия, вы получили 30. Сработала третья, 90. Третий партнер дал переход вам в четвертый стол за 120 тысяч. И смотрим. А, значит, 3, 9, 27. Да? 27 партнеров у вас командных. А у вас вы уже что получили? Вы получили 265 тысяч. У вас на балансе. Круто? Очень круто. Первый партнер идет 120 накоплений. Второй партнер это вы получаете 70, по 25 получает ваши два спонсора. Сработала ваша вторая линия 75 тысяч. Сработала третья линия это 225 тысяч. Круто? Очень круто. Третий партнер вам дает дал переход за 240 тысяч пятый стол первый второй клон летит за 60 именно по вашей броне на третий стол закрывает куда вы выставите бронь 100 тысяч получаете и вы по 30 тысяч получает ваш партнер сработала ваша вторая линия 90 сработала третья 270 Итого вы с этого стола только заработали 460 тысяч. Третий партнер вам дал переход за 500 тысяч в, э, в шестой стол. Первый 500 на баланс, второй 500 на баланс, третий 500 на баланс. И дальше. Четвертый опять 500, пятый опять 500 на баланс. И так до бесконечности. Сколько будете работать, столько будете и получать. Смотря какую вы цель поставили, смотря на что вы зарабатываете деньги. Итого, одно бизнес-место ваше заработало 2 миллиона 590 тысяч. Круто, очень круто. Да, очень круто. Наш, э, наша компания, она очень денежная, наш маркетинг. На любой площадке, даже а, на а, микромане, которая у нас вход 500 рублей, и то вы с нее зарабатываете э, 5000. Ребята, те, которые нуждаются в деньгах, которые а, хотят зарабатывать, которые а, ищут дополнительный доход, ищут вообще заработок в интернете, а, просмотрите нашу компанию. Это самый лучший источник дохода во всем интернете. А, те, которые решили присоединиться на старте, я всем-всем партнерам желаю, а, конечно, успешного старта больших чеков и активных партнеров. С вами была Ольга Арзуманян и компания «Идеальный маркетинг».